Путин подписал пакет законов о создании с 1 января 2023 года системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ. Это будет система страхования на случай банкротства НПФ или лишения его лицензии. Компенсации будут выплачиваться из фонда гарантирования пенсионных резервов, который будет пополняться износов НПФ и ряда других источников. Отдельно был подписан закон для защиты от санкций международных банков с российским участием. Правительству предполагается дать право конвертировать доли России и международных финансовых организаций в долговые обязательства. Как всегда, нечем полезного а я напомню что уже больше 10 лет система накопительной пенсии находится в заморозке и каждый год замораживается на следующий и на следующие так что если вы хотите дожить до пенсии желаю вам огромной удачи если вам понравился подкаст ставьте лайк подписывайтесь на канал надавите на колокол чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов и поддерживайте канал рублем. все ссылки в описании спасибо